Меня позвали крутые чуваки в команду, в сборную, чтобы поднять бабок. Я спросил Зазу, и он мне сразу сказал, что лучше так не делать, то есть ну, мы все-таки команда, и ты должен танцевать со своими чуваками, потому что ты с ними развивался всю жизнь и должен продолжать так же. И не стремиться выиграть денег за счет других чуваков сильных. Объединяет брейкинг, аврору объединяют люди, которые в ней находятся. Размер имеет значение. Тут вообще какая-то такая определенная своя атмосфера. Вот не такая, как в других залах. Банально скажу, но это как второй дом. Вот. Здесь все друг друга поддерживают, все друг другу помогают. Короче, как братья и сестры все. Надо джемить, надо танцевать, надо находить такую компанию людей с которыми тебе будет по жизни комфортно и которые не будут тебя тянуть вниз Э, сказать, искать других людей виноватых что надо всегда быть тем кем ты являешься и не надо переодеваться в другую одежду не надо смотреть на других людей Мне вот это может сказать, понимание дала вару Ты приходишь на тренировку же, у тебя то, что было во внешнем мире, у тебя как бы уходит, когда появляется музыка, когда появляются джемы. Ты обо всем забываешь, и ты просто наслаждаешься моментом. Я думаю, что это вот, вот самое лучшее, что может быть. То есть для чего вот эти танцы как бы созданы? Ты отключаешься, ты просто находишься. В хорошем месте с хорошими людьми а, и танцуешь